Потрясающие музыканты. Космакс Бен. Морской тишиной над крутой, над волной Две вечерние звезды, две дороги, две судьбы И одна из них зовет через волны на восход, а другая тянет к дому, снова в пор меня зовет. Но долго мне нельзя, сердце бросится в моря Посмотреть, как а не начинается заря Но как только горизонт пены перец защерпнет Меня снова тянет к дому, снова в порт меня заперет Он любимый объяснял, как ребенок тянет трал А она не хочет слушать, хочет, чтоб поцеловал Он любимый говорил, как моря свои ходил А она не хочет слушать, хочет крепче, чтоб любил Этот раз ходил в моря, наменял там подарков Ждет их вся его родня Скоро наши молодцы, все швартовые концы Намотают на ты.